мой дом. Наш дом, так же как и женская система, которая центрируема в матке, как женская система, да, будем говорить сейчас, привязки к сути нашей, к природе, может быть только двухтипным, как женская система. Двух типов. Это женщина воронка, которая всасывает, которая живет страстями, которая в своей матке, по сути, носит, вынашивает травмы, вынашивает истерики, вынашивает жгучие желания. И на эти жгучие желания «хочу, хочу, хочу, желаю, желаю, желаю» да, вот всасывает как пылесос из мира, из мужчин, из семей, из родов, из всего, к чему прикасается, живую энергию. Вот, вот восемнадцатая энергия, да, вот такая иллюзорная магичность. И женщины потоки. Женщины потоки вынашивают в своей матке, пропуская через всю свою систему скотер АЖ до ИСОТ, пропуская полностью, полностью свет Творца, Бога Отца, да, вынашивают. Божьих детей, то есть вынашивают физических детей, вынашивают уют и рождают, да, то есть из, из своей сути женской природы, материализирующей Вселенную, рождают прекрасные картины, рождают красивые убранства, рождают в легкости достижения каких-то Целей, да, вот руками мужчин, других людей в легкости. Здесь в легкости ключевой аспект, потому что вот это и есть принцип пархания, бабочка, эфирное тело когда это назвать хистановой энергии: рождают физических детей, блюда, настроение, атмосферу. Вы меня понимаете, девочки, что женская система бывает только двух типов воронка, и поток, женщина-поток, это пропустила, отдала, пропустила, отдала, это как божье творение, женщина-воронка, это такая из иллюзии хозяйки, я здесь хозяйка на этой планете, здесь все мое, и вы мне все должны, все мне должны. В эту воронку все стекается. И по, и, по сути, дом это отражает всегда. И э, дом, соответственно, так, также делится у нас на два типа по женской энергетике. Дом, которым мы наполняемся, дом, в котором э, поток, в котором все обретают силу, ресурсность в котором может быть даже быть такое, что ну, не в целом даже, а у каждого какой-то угол есть, каждый, кто в виде гостя придет в дом, он найдет себе место, он чувствует себя не лишним, что ему здесь рады, да, то есть у женщины потока всегда есть Частичка внимания, подарочек, да, вот как бы любовь на любое существо в своем окружении. В доме то же самое. Женщины-воронки, как правило, создают свои дома м, только под себя. То есть, ну, максимум там еще под партнера, но партнер, как правило, в их жизни тоже как бы выстроен таким образом, что он нужен для чего-то да, то есть и, и, и это тоже под себя это чувствуется, соответственно в таких домах часто ну, люди долго не могут находиться как бы гости не сильно стремятся да и гостей особо не бывает и в принципе состояние наполнения как такового не происходит то есть постоянно чего-то в общем-то не хватает всего мало и, и это как воронка, да, вот она может и превращаться и в долговые воронки, воронки, которые воруют время, здоровье, вызывают гнев по итогу, потому что воронка это всегда как слив в унитаз. Да? То есть действия совершаются, а результата нет, и это раздражает. И это раздражение, оно им куполом накапливается, как создает особую атмосферу. Уборка, в принципе, это самый сакральный процесс, который может делать женщина. Через уборку дома, через готовку пищи, через ну, стирку, там, глажку, женскими руками корректируются судьбы только так, вот на раз, два, три. Всех причем домочадцев. Почему? Потому что женщина во все вкладывает состояние. То есть в еду вкладываются не калории, в еду вкладывается в первичное состояние. То есть женщина по сути медитирует через свои вот эти ну, дела. Да? Это самый такой традиционный способ медитации для женщины, для женского ума. И в принципе, вот в нашей славянской культуре всегда вот так считалось, да, что женский ум становится пустым и небеспокойным, да, он лишенным страстей, вот, жгучих желаний. Женщина перестает быть воронкой, если у нее есть вот эти медитативные женские дела. То есть это вышивание, наготовка, уборка, мойка. Ну, но это не, не значит, что это занимает там весь день. И это даже, как говорится, не значит, что делается собственными руками все эти атрибуты. Но это удерживается в фокусе внимания и контроля. Кто в ответе за это? и насколько это реализуется до уровня эталонного состояния.